Итак, сегодня у нас 16 мая 2016 год. Значит, семь семей червя заказали у нас на Турцию. Сначала едет на Одессу, потом на Стамбул. В Турции работает система дотации. Значит, у них получается, ну, происходит система дотации в Турции, когда фермер выращивает... Давай следующий. Выращивает овощи, фрукты, там помидоры, огурцы, картофель. Приходит государственная комиссия, берет под каждый курс копнула. если червячок есть, то им выплачивается система дотации 50%. В том году ребята с Турции нас брали, брал у нас тималь, заказал семь семей, сказал, что будет все основной заказ на осень на зиму. Как видим, червец половозрелый. О. Так, красотища. Так, давай следующий. Есть, да? Отлично. Так, хорошо. Поехали дальше. Как видим, с вами даже наш калифорнийец едет на Турцию, востребован. Конечно, очень жаль, что не так сильно он развит в Украине, но ничего, мы потихонечку, потихонечку тоже развиваем нашего червя. Красотища. Здесь по 1600 червя в ящике. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Вот, сверху укрываем его соломой И червячок едет у нас на Турцию Ребята, также у нас есть баночки по 50 штук червя в баночке С готовым субстрактом Проверенная червя живет месяц Отправляется на рыбацкие магазины под заказ Спасибо за внимание До скорых встреч